Бабушка, у тебя тут красивое место есть Это место с волшебн волшебным порталом называется Если ты в него залезешь, ты такие прелести увидишь Там, конечно, темно, но там я тебя жду Из дома Не знаю никакую бабушку Я вообще медведь, а бабушка там в животе у меня сидит и такой звук из живота. «Э -э -э! Эта бабушка, похоже, мучит. Пришла к лисе и смотрит. А леса еще спит. Он говорит, отлично, это самый приятный момент делать подарки. Заходит домой, смотрит. У леса кровать стоит и стол стоит. Там были раньше еда, вчерашняя. Дом-то улица, оказывается, есть. Просто она побоялась в доме делать 4 километра торт. Поэтому на улице делала. А тогда, когда говорила, что у нее дома нету, это она шутила. Оказывается, дом есть. Ей подарил волк в тот же день как раз, который, когда она говорила, что у нее дома. И смотрит, у нее есть... У нее есть грязная тарелка. И решила мышка почистить эту тарелку. Взяла сыр и молоко начала. Немножко наливать на тарелку и сыром, как губка, вытирать. И говорить, ой, моя чистая тарелочка, ой, моя прекрасная тарелочка, вытерла. И на лес... и лисе под простыню налила это все. Лиса сказала, лиса вскочила, сказала, что это такое, ты что творишь? А мышка была маленькая, поэтому легко под кровать заползла. Смотрит, никого нету. Я вся в, в молоке и в сыр побритый. Ну как побритый? Кто-то его и кто-то терка его, похоже, подстриг. Минуточку. Нет, это не терка, это кто-то со всей дурил в тарелку мой, втирал этот сыр. Втирал. И получилось так, что весь сыр мелко порезан, а тарелка моя неотмываемо стала. Минуточки тут мелким почерком, нацарапанным моей тарелкой, с днем рождения лиса. Это подарок, подпись мышка. И мышка вылезла. Ну, как мой подарочек, я даже подписался лисенька моя гладит по головке, а лиса в ужасе стоит, не понимаешь, что это такое. Но мышка была сообразительная, ловкая, быстро и убежала. В страшном, страшном царстве, в приятном государстве, он так размечтался, какой у него будет хороший слуг рыбак, сколько он рыбы наловит. Но король не был злым человеком и сказал, прислать мне кота, схватить за шкирку и принести его. Кот не поднял человечего языка и решил расцарапать стражеские руки и побежать к королю. Король сказал, «Ух ты, миленький, ты ко мне на ручки». А ко почему-то коту в эту секунду показалось, что король решил удолбануть дубинкой. И решил, раз он так в объятии хочет задушить кота, решил расцарапать ему руки. И король рассерепел, «Как ты смеешь мои руки царапать? Я тебя обнять, а ты меня царапать?» Кот по подумал и понял, оказывается, король не хотел зла желать, он просто хотел обнять, а коту показалось душить хотел король. Поэтому кот решил хитростью, приласкался, король его принял и приказал.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 А этим временем маленькая семья, где мама белый медведь, маленький мишка медведь. Тут день рождения у мамы случилось. Ну, так вот взял, случился И решил маленький медведь беленький подарить ей подарок. Он долго думал, что маму любит. Сначала думал, мед любят. Потом подумал, метлу любят. А может быть, она любит дома. Ведь живет она в доме своем. Слепил он... Сюрприз большой, здоровый, такой. Чем больше сюрприз, тем будет лучше, подумал Мишка. Крутанула совушка и покрутила стрелка.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 Вот пришла осень. Как грустят и печалиц. Кондитер, сову спокает. Ой, Совушка. Не ху ху не плачь мне в платок. Лисенька моя. Не, убери слезы, не надо плакать. Осень временно, скоро зима. Зима. Там совсем не будет листочков на деревьях. Не плачь, сова. Скоро после зимы. Весна будет, что, даже снега не будет, вообще пустоты! Но потом будет лето, и будет много листочков и грибочков, и мышек новых тебе. Волк сидел в своем домике и размышлял, как же ему поесть. Он голодный уже, большой промежуток времени. Но он все-таки придумал, надо по съесть красную шапочку. Но красная шапочка всегда побеждает его, его. Или он просто ее терял из виду. Весна была очень веселой в этом году. Птички пели, мышки веселились, медведи пели песенку. И один, одним веселым вечером волк с лисой решили пойти на прогулку. Лиса пригласила волка для того, чтобы отпраздновать ее день рождения. День рождения у лисы уже было пять раз до этого, значит ей шесть лет уже исполнилось. Ведь Лиса уже была мудрой, лисы долго живут, но эта лиса была особая, поэтому это уже был шестой год ее жизни. И лиса решила испечь большой торт на свой день рождения, чтобы волка угостить. Ежик тоже помогал лисе, он яблоки таскал, еще с осени таскал. Сейчас весна уже, и ежик поделился своими запасами с осени.